Привет, девчонки и мальчишки, а также их родители. И это маленькое видео, а, дополнение к прошлому видео, чтобы это не писало всякую гадость, что я там попрошайничаю, Я беру, прошу деньги в долг, которые будут обратно возвращены вам. Так что а, разница между попрошайкой и брать, просить долг очень большая. Для кого-то, может быть, она слишком тонкая. Кто пишет, что я попрошайничаю деньги. Если бы не ситуация, я бы не просил. Поэтому, кто будет отправлять, пожалуйста, обязательно отправляйте. Делайте фотографию, скриншоты. Отправляйте мне в WhatsApp данные, сумму, когда отправили, какую сумму, сколько чего. Чтобы я знал, кому сколько возвращать. А не так, что я там Петя, Вася или Кате, Наташе отправила тебе столько. Естественно, таким людям я ничего отправлять не буду. Я увижу у себя в платежных системах, поступила сумма какого числа, мне на WhatsApp пришло сообщение, что отправил там Сережа или Оля такую-то сумму, там Яндекс деньги, Сбербанк, ВТБ, то через какую-то систему будет отправлять. Естественно, это все будет возвращено, и возвращено это будет через видео, чтобы видели, что я вернул эти деньги. Так что... Кто может, пожалуйста, кто не может. И, кстати, еще такая новость. В тюрьму я не сяду. Потаю я покидаю. А куда вы увидите? Может быть, Камбоджа, может быть, Вьетнам. Пока еще не решил. Так что всем спасибо заранее, кто окажет помощь. Уже начали оказывать, ребята. Уже созвонился, все объяснил ситуацию. Следите за моими похождениями по Азии. Все, всем пока. С вами был Лысый.